1987 год удивительно, но в тот день мало кто помнит, но в основном кто жил тогда. Необычное явление случилось в тот день, 7 сентября. Очень странно то, что множество очевидцев не видели происходящую картину. Они слышали необычный звук. Вы все его слышали, но этот звук был воздушные, военные, нападения. Как раз и объект НЛО появился недалеко от статуи Свободы. Удивительно, но много кто видел эту картину, также утверждает, что это был НЛО. Он приземлился рядом с этим необычным памятником, потом появились несколько вертолетов. Они его облетели и через несколько минут появились военные самолеты. Очень много тогда было паники со стороны людей. Никто не понимал, что происходит. Да и тогда же очевидцы не могли признать НЛО враждебными. Но почему спутники не могли засечь этот корабль? Все очень просто. Он был на Земле, а не был в космосе. Он вышел из воды, поднялся, пролетел, а потом приземлился рядом с этим памятником. После этого... Он исчез. Никто не знает, как они исчезают. По многим причинам у них есть специальное, необычное зеркало. Это называется для того, чтобы каждый объект мог исчезать. Но оно очень хрупкое. В облаках скрываются такие же необычные объекты. Но тогда же НЛО хотело наладить контакт с людьми. Но что-то пошло не так. Что именно? Вы должны сами это знать. Северная Канада. Удивительно, множество очевидцев видели необычную картину. Утверждать, что этот необычный НЛО начал запускать необычные газы. 2011 год. Множество очевидцев видели, как этот НЛО распылял красное необычное химическое вещество. Группа ученых взяли анализы и были шокированы, что это чистый кислород, который НЛО запускал в этом районе. А может не деревья дают кислород, а такие объекты? Множество очевидцев слышали необычные звуки. Но так ли на самом деле это был кислород? Группа студентов из одного, можно сказать, маленького городка решили проверить на самом деле. Они ужаснулись, когда увидели множество засохших листвы и множество завяли которые цветы на земле. Это не был кислород, который утверждали власти о распылении необычного газа. Это было необычное химическое оружие, которое НЛО распылял. Но суть в том, что они рассказали, что здесь было множество необычных трупов. Но это не были животные. Это были огромные трехметровые великаны, которые лежали, в этом месте. Зачем объект НЛО их травил? Говорят, здесь есть множество пещер, которые соединяются они с каждой пещерой. Около 883. Вам эта цифра ничего не говорит? Тогда можете посмотреть еще один странный видеосюжет, который был заснят в Китае. И тогда вы поймете, что на самом деле нас окружает и кто. Китай. 2015 год. Удивительно, но это Южный Китай. Множество странных объектов здесь находили и останки не только объектов, но и инопланетных существ. Что Китай скрывает по этой необычной видеосюжете? Множество странных объектов здесь замечены, но как объяснить то, что вы видите? Это никак не объяснить, это не пирамида и не треугольник, это необычный обычный НЛО корабль, который зафиксировали несколько китайских спутников. И даже НАСА утверждала, что на Китай летит необычный астероид, но это не был астероид. По многим причинам НЛО часто маскируются как астероид, они летят с большой скоростью, но потом они резко тормозят и получается это не был астероид. Почему ученые думают, что объект НЛО все-таки враждебный? Да такое есть по многим причинам. Они сталкивались пришельцы с людьми и была фатальная перестрелка. Такие есть кадры, которые были засняты в 1973 году, 1985 году и 2006 году. Не так давно было тоже одно нападение, но это вы должны прекрасно понимать, что объекты НЛО не просто так нападают, но они контролируют всей нашей планеты. Они ее и защищают, они могут ее уничтожить. По многим причинам мы знаем, где находятся их базы, которые фиксируют каждое необычное поступления другой внеземной цивилизации, которая пытается напасть на людей. Но так ли на самом деле они пытаются напасть? Это доводы необычных ученых, которые пугают страшилками людей о том, чтобы они были под землей. Но это не факт того, что вас ждет впереди. раскрываются НЛО под землей но фактически мы с вами не знаем про них ничего есть одни данные которые могут зафиксировать большое движение НЛО но они просто-напросто наблюдают за нами почему множество объектов НЛО пытаются захватить планету из земли по многим причинам раньше НЛО пытались напасть на людей но сейчас они меняют тактику войны и меняют не только ее но и нас Мы с вами видим картину ужасающе необычной Нас готовят прям такой необычной катастрофы, которой, наверное, и не было Но суть в том, что мы знаем, что НЛО может быть добрыми Были необычные фактические такие дела, как НЛО спасало людей и есть те данные, которые вы должны прекрасно понимать О том, что вам не скажут, да и не покажут, если вы не будете думать по-другому как и этот видеосюжет, который был сделан в горах. Удивительно, но это засекреченный материал, который очень ценный. По многим причинам вы не сможете понять, почему НЛО пытается наладить с человеком контакт. Есть множество рас инопланетных, которые знают и власти. Но они их отрицают по многим причинам, чтобы вы не понимали прекрасно, какая роль играет людей с инопланетными существами. Это игра «Кошки-мышки». Кто-то пытается добраться до их необычное оборудование, а кто-то пытается показать себя всесильным. Думайте, дорогие друзья, о чем я показал и рассказал, а дальше фактически ваш лайк и подписка.